Я думаю, что он имеет дело с тем, что по его мнению является самым трагическим, что случилось с матушкой Россией. Падение Берлинской стены, империя была потеряна, Советский Союз развалился. Две вещи, которые он сказал мне, ему нужно гарантировать. Два условия. Первое. Украина никогда не станет членом НАТО. Второе. На Украине не будет стратегических вооружений. По поводу второго условия мы можем провести работу. Что касается первого условия, вероятность того, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО, крайне невысока. И много чего предстоит сделать сейчас в плане демократии, в плане коррупции и других вещей. И вряд ли серьезные союзники на Западе проголосуют за вступление Украины в НАТО прямо сейчас. В случае обширного вторжения президент США угрожает запретить России операции с долларом, но оговаривается, что тогда пострадают и США. Сам Джо, судя по всему, рассчитывает на небольшое вторжение. Киев в шоке. На Украине смотрели выступление Байдена, я думаю, с ужасом. Один украинский чиновник, с которым я общался, пока шел этот пресс-марафон, сказал, что он был шокирован тем, что Байден собирается дать Владимиру Путину зеленый свет, и тем, что американский президент видит разницу между вылазкой и вторжением, и тем, что не крупномасштабное вторжение повлечет за собой более слабый ответ, нежели крупномасштабное вторжение. Чиновник также добавил, что подобные заявления, Заявление дает Путину возможность вторгнуться на Украину так, как он это.